Надо будет... Все, друзья, с вами и Кирилл, и сегодня у нас будет реакция на сериал Кирилла Плей ужасы, бабка Зина, Майлон Плейграунд. Давайте уже начнем. Курить немножечко. О -о -о -о. Так, сейчас курить. Надо будет покурить немножечко. Кто-то сказал слово курить, да, тварь? Баба Зина, это не о том, что вы подумали. Что это за... Позвоночник сломал. Что это такое? Да. Прикольно. Ой, позвоночник сломал. Ладно, почему починилось? Нет. Нет. а Это что такое? Ой. Что? Нет. Нет. Че такое? Хи -хи -хи -хи -хи -хи. Ты сдох, тупа, а почему извращение чего такого не делал? А теперь надо пойти через... На пляж. А куда она полетела? Надо будет парать еще на подростков куда куда В стену! Блин, где сигарету надо чтобы тетя с Зинкой Ах, ты тупая алкаш! Деда утопила! Нет! -а -а -а -а. Я Баба а Никто не имеет права трогать мою корзину! Какая корзина? Я самая умная на свете! Понятно? да Ту -ту Как хорошо на свете! Всех побеждаю! Ай! Ты тупой дебил! учет ты мне имеешь право? -а -а -а -а -а -а -а -а. Даже успел слова не успел сказать! Ой, откуда эта лавына появилась? Ой, она залезла. Сейчас и бабку туда залезет делать? и подохнет. Покупайте. Она Ой, выдержала взрыв. Самый... Короче, тут массажик очень приятный для ваших кость. Она выдержала взрыв, а вот это она вряд ли это сейчас будет. Сейчас наоборот дед прыгнет. Интересно, сколько стоит? Ноль рублей. Потому что она не надо платить. Чтобы не выжидете? Ой, да блин, я не верю в это, я не смертная. Что? Ну не та самая Баба-Бзина, да? Я та самая баба базина У меня будет конец. О, как хорошо. А, башка за, -за, -за это засветилась. Машку сейчас немножечко протаранила. Так у вас чересчур маленькая щелка. Докажи, что туда залезете. Нет, вы сначала залезете туда. Да блин, докажи, что mm -hmm. ты сейчас залезешь. порывая говно. Нет. Ты полыла давно. Полез, полез, полез, Давай <звяз> залезай, Вот, видишь, ножки делит. Все, он уже сдох. А -а -а. Ну все, лезь дальше. Что у тебя там происходит, скажи. Нормас, наверное. Я пошла покупаюсь. Ю-ху! Я пошла с делом ей рождение праздновать. Ой. И Все, я приехала. Привет, женишочек. Привет, жена. Мы решили тебя убить, потому что ты нас уже всех достал. А ты всех убиваешь. Дети нас мои крыши моего дома скинуло человека. Ой, да, блин, не переживай, все будет хорошо. Нет. Хоп! Файт! -а -а. Деда а сейчас. Ну как, ну как, пошел нафиг! Ну чувак! -а -а. Пошел нафиг! А теперь твоя деда очередь! Ouais. Все, на ну деда раскидала соч сочкам. И, короче, тебе. А я пошла в подъезд и поехала на лифту туда. Буду одна день рождения праздновать. Стоять, и я тебя не увидела. Да, я тут с твоим мужем, да? Я подставила этих клонов, и они хотели тебя убить. И теперь я тебя убью в одиночку. А теперь я достану сейчас свою пушеньку. Оп! Ой, как страшно мне... Свои... А он ее наоборот держит. пушечки. Да я отойду подальше, чтобы тебя не разнесла меня, что со мной будет хорошо. Что? Ладно. Тон -тон -тон -тон -тон сейчас он под... подорвется назад. Прощай. Ай, моя рука. <Friendly> Прощай. Как прикольно, как он сказал, смешно. Прощай, я маленько. о а -а -а. Нифига, там башка летит. Мадам, это как? Мадам, что я требую заказать? Ты не той стороной ее ставил. Ты дед старый, ой, я полетела, Куда, не летят? дождь из трупов. трупы. Да, там у трупы просто лежат. ба, дедушку уволила, дедушку, дедушку уволила. Чего? А теперь надо встретить самого важного старика этого района. Ахмед Ахмедовича. <свят> Оп. А теперь... Лёг. Всё, я самая крутая, здесь бабулька. И теперь... А, вот и ты моя врагиня. Мы все время дрались за моего мужа. Но теперь у тебя... У нас нет мужа. Ты что с ним не тварь? Вот да, это, кто? У -у -у. это кто? Это кто? Который... Это разве sự... удар? Вот удар. Ну и что ты не сделаешь, чтобы я здесь последнюю? Что ты не сделаешь? А? У -у -у -у -у. Это мой муж был. И больше твоим никогда не будет, Динар. Боже а, Бедная, а -а -а -а. бедная Марина. А теперь? Бабки я... вообще без сердечных. Она вообще пошла, домой Бэн. Всем спокойной ночи, соседи! Я пошла! Бэн. Конец! Так. продолжение скоро, подожди скоро. Все, наконец-то. уай я на скорой, Какой красивый багажник. багажник. А -а -а. Сейчас точно, сейчас точно что-то сломается. Эх, какая как А про и про Поберегай! чё я говорил? Бабка упала Нет, на тачку. Ты что надела, бабка тупая. Бабка сейчас это бабка сейчас за обманет, обидет её. Ты тупой. Ну да, бабка себе сердечная. А ч это такое? Ну. Ну. Ну. Так. Это обычный Сменяться я можно поднял. от видоса и от озвучки. Ю -ху. Ю -ху. Так, Стоять. Почему я? Лечу вверх. Каня, В копносе! Да это что? А на какой она планете? Это что? В космосе просто ходит? А, это какая-то космическая база. Ну ладно, пойду туда. Ну, скорее всего... О. А что это за чубрик такой-то странный? Я не удивлюсь, если там кто-то другой будет. Не иные а кого-нибудь другой. Пожалуйста, а вы кто? А Полицейские в космосе! Бабка Зинка в космосе? Ой, полицейские в космосе! Вы здесь как-то, мне кажется, незаконно. Покажите да, мне. конечно. Бабка в, в космосе. Паспорт. Ты чё, офигел с бабкой только разговаривать? А, Паспорт. нифига на его ударила. Ты чё, офигел с бабкой только разговаривать? Эй, я сейчас полицию вызову. А ну-ка полетела, ты тупая бабка. А ну-ка ты сдохни! Я сейчас тебе пропаду! Дам тебе сурок! Так разговариваешь! Надо ну, раз, же, зачем она поубьет? Я пошла дальше. Бли Куда я упала? Да ну, такой... Привет, бабка. Это была моя ловушка с поездкой. Ну, что, она он немена, что ли? Ну и что ты мне хочешь сделать? Это что такое? Это мой пистолет! Это разве пистолет? Пукалка какая-то. Говори так про мой пистолет. Ничего себе, бабка а? крепкая. Тура, тупая. Так, ты не мы тут а ну бабка вообще прям держит. У неё пульки летят, она вообще. А, все. Тебе кердык. Ну да. Сейчас этому бандиту будет Ну про чё я и говорил? Вот а это где. Трус тупой. Я за тобой иду. Тупой трус. Ладно. Живи там. Может, мне это надо для превью сделать. Трас в сфере. ту ту ту ту ту ту Это ты что такое? Да! Это что за статуя? А. Печенька. Ой, что-то меня разъезжали штурки. Ты ч подвинулась, тварь? Сейчас еще немножко сейчас штурки довязать. Тогда да, офигела! А но, если я вот так выживаю. сделаю? Ну все. Так, два щи двигайся ко мне, я сейчас заказать вязу штурки. Ох-о-хо-хо-хо. Ч? Довязала. О! А <смех> <смех> херя тупая? А ну-ка, свалила фигура тупая. У тебя там... Фиги, ну... И пойду дальше. Что тут дальше. Ты что, такое такой планет, что ли? Хорошо, сейчас до конца дайди. дойти до телепорта. А ну-ка, отошла отсюда. Потом у тебя с вами все на голову работаю. что это такое, что-то какой-то. Тебе даже голову. А ну-ка, свалила, тварь тупая. Эй! Ах ты тварь! Уаааа! <свят> <свят> Куда они летят в стену? Что за тварь? Тратосферу улетай! <свят> Вы все оттохните таким темпом! Ладно! Это неудивительно, у меня такой каждый день бывает! Аааа! -а -а. Это неудивительно! Она так каждый день делает! Да пошла -ля, ля ля ля ля ля ля Так, Идем. Чё тут у нас такое? Ребенок. Он что здесь ребенок делает? Какой ты милый. А ну-ка, отошл от моего сына. Я же мамка. Я же мамка. Режим активира. Бабра. А, ты нет. а лучше бы так не говорила с бабкой Зинкой. Она же безсердечная. Она может и мелко убить. Сдела. Через прогиб. Ой, это я сама. Раз, раз, хай, хай. Твой дура девочка, давай дура, бабушка. Ах только ты маленький ну, Я пошла. Ну про что я говорил? Мне надо идти дальше. Ура, портал. Claro. Stuch, oh, yeah. Я приехала иду, конечно, куда-то. Да, штучка, можно без очереди. Нельзя. А ну-ка, ну-ка вы бабушке. Понял. Ты, а глобуш такой, я следующая. Уэ! ю Как хорошо а -а -а! спинку бьёт. Э, Куда они? Я... пошли, а меня не бьёли. А -а -а я за вами. Ю-ху! Летим! фри, <tables> Что the это такое? <р Squeeze> Куда она летит? Ух, как спинку и ровнела. йо хо Что, больше в кластату, чтобы мне не попалось нет, на глаза? А что ты здесь делаешь, Милок? Ты мне сегодня с вами машина, мне пришлось покупать такую маленькую бибику. Понимаешь? Поэтому... Ну вс. Зря, зря, зря, зря. Ты сдохнешь. Я не хочу умирать. на неба. Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, ну шо, а я поехала домой. Шо? Домой? А вообще у нее есть дом? Два. Странно. Раз, два. два, три, Бэм. Конец. Конец. Вторая, вторая часть скоро. А это какая? А, ладно. Ой. Хоро... Как хорошо за окном жить на самом последнем этаже. Понятно. Так. Э! Ааа! Зачем... -а, -а! а как зачем она дома сфигачила? Раз... Тут я у вас соль есть? Нет! Иди нафиг, носить тупые, значит. Э. Э. Так, Чего тут есть у вас? Понятно. А че у меня пол подъезда больше нет? Дай ей пофиг. О, слушай, соль гонить. Нету соли. Ну Опять ладно. Мне все лагает. Я пошла. Так, пропусти меня. Так, я пошла. Я сильная бабарина. Люб... Сильная бабазина. Люблю кардина. Баба Уй, сильная бабазина, не люблю корзины. Ой. Ой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 Это что за а -а -а. О, уже доктор ладно, так странно стонет, Орет то есть? И ты порылая кашка. Ёхохо. Ёхохо. О, привет. А ты что здесь делаешь с пушкой? Ничего, я тебя пристрелю, тварь твоя. Ты меня в прошлый раз одолела, а сейчас нет. Это что за пушечка? У меня, блин, побольше. Их. А, тогда я для тебя... Так, все, мы продолжаем. Стреляем в небо. Пим! Ну и что ты для меня подготовил? Вот эту пушечку я подготовил. Да. Ну что, она ну, опять что-то наоборот лежит для тебя? Ой! Ой! Где я? Я пропала. Где бабка? А, ладно. Тупая пушечка черно была. Я пошла. Уи! А что с ней стало, почему она черная? ты мне уже больше ничего. Со себя уничтожил. Давай уходи, а я пошла на речку. Думаю, вымоюсь там по дороге. Блюм! Оп, я пришла. Ну и что у вас тут есть? Я пришлю к вам в гости. На хороший ужин. Ладно, я же на море какой ужин? Кукурузу у нас больше не продают на море. Ну чё, когда я дойду до берега? Опа. Чё утопленный? А ну кабак свалить сюда, я здесь кайф подрабатываю. Места все заняты. Ты чё как со стасом разговариваешь? Тебе утупой. тупой! Ай, ай. понимаешь, тебе, тебе, ой, или сюда, ты утупой. Свалил! Свалил! Свалил! Просто взяла, чела убила. А я пошла бабазина по горзинам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! <зощён> ой, а ой, ой, ой, ой, <зощён> а, а их-то за, ой, что? <зощён> а за <зощён> что? А за что их? Это ты, да? Да, я сам богатый здесь. <зо nächstes> <Бор -шой, зо Trip> ой ой меня не будете трогать? А ты не тот полицейский с корабля? Нет, это мой брат был. Я добрый. Ладно, живи. Я поплыла дальше. Стоять. А что меня опять? Только уже куда -то другое место тянет. Уа! Ой, где я? Ладно, пойдем прямо. Юху, юху, юху. Тут, тут, тут. Напилинг Это кто такие? Четвертый смешной. А кто? Гад, гад! Мы те друзья твоего деда, который хотел тебя убить из-за того, что ты сама тебя убиваешь. Шутка. Это просто ежедетно. Это нормально. Мы всегда возражаемся. Но дед не смог. Шутка. Он смог. Его в таком месте. Мы достанем кое-что, что поможет убить тебя. Фу. Что ты достанешь? Ой, я забыл, что я хотел достать. Дайте собаку, пожалуйста. А -а -а. Это не собака, это Оре. Боже, зачем она собаку убила? Потому что не пойму, что там был дед. Ой, дед, прости. Ага, а теперь ваша очередь.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 ну, что, это ты? Да, ты меня. Как то меня убила в первой части. Да, что? Нашего... Здесь как то в первой части меня убила. Смотри, у нее самый сильный предмет. Это вот эта шляпа. Это шляпа того у человека из проявления реальности, который я помог, с... который очень сильный. Если я надену эту каску, то я сам стану бессмертным. А если я тебе ее сниму, то ты станешь свет. Да. А теперь? О, -а -а. давай с тобой уже кончать, я тебя хочу убить. А -а -а. А -а. Слабый удар. А -а. На, -а. на, -а. на. -а. на -а. а я знаю, чем тебе ее разрядить. О, на, на, на. Ты все равно умрешь, нет, ты. Ага Повернись и глянись на солнце А, что, я я свои очки потерял бы Женуль, можешь найти их? Конечно же, нет Нет, нет где моя шляпа? То есть каска Ты где ее спрятала, дура? И я ее отбросила туда Где ты ее никогда не дойдешь В другую реальность Шутка. Просто я да ее. Её... куда врать, что ли? Подкинула куда-то туда. Ну, я не знаю, куда, поэтому. Пара твоей смерти. Нет, твоей! Э! <сос aus> слабый удар! Она убила деда! Она убила деда. Она убила деда. Пим! А вот а тут вот слабый шприц, который его сделает сильным. Я лучше уберу к себе в карман. Все. То есть, просто удалю. М да. А теперь, пора к порталу. Портал только далеко. Пой где портал? Поэтому я через другой портал пойду. Оп! Ай, дома! А ты еще кто? Интересно, кто это? <связь> Что? Ты кто? Скоро. А что это за скоро? Понятно. В ролях бабазин, в ролях бабазин дед тупой грабитель, шайка тупых бомбил, монтажер. Монтажер кто? Монтажер то кто? Все, объясняйся. Кто ты такой вообще? Ты со мной шутки будешь играть. Понимаешь? Что это такое? Куда он пропал? Я за ним. Все хорошо у нас. А, а ты кто? Ты кто такая? Я бабазина. Самая популярная здесь. Вот та самая бабазина, которая я может всех убить. Да! Да! <смех> Понятно! я тебя са сама одолею! Да что они так говорят-то! Они Я одолеют! А нифига! Всегда мечтал это сделать! Оп! Оп! Мэ. Слабый удар! Бабулька такие удары не уважает! Слабый удар! Свали отсюда! Я... У него всегда слабые удары. Еще другого чубрика. Ха. Тупой удар, точно. Ты сделаешь, бабка тупая. Я тебе не давал сюда заходить. Это моя база. И там моя была дочка. Ха. Ты что творишь, Ну чё? Ну чё? а знаешь, что я умею? Помнишь меня? Ой. Будешь знать, как меня бить. Боже, она всех, называем, виду убивает. Ой. Все. Надо идти куда-то дальше. Он, Наверное, в той стороне прямо, где лежит турб. руку. Понятно. Назад. Ой. ты? Мы... Мы... Мы... Уиу-уиу. я знаю, как это переводится. Ты сейчас уйдешь через портал? Вот какашка, я с тобой. Я-то пришла. А это еще кто такая? А, ты что здесь делаешь, Марина? Я здесь ничего не делаю, урогиня моя. Я достану кое-какое оружие. Хотя бы. Какую-нибудь пуколку опять достанет. Тебе они не действуют. Но я убью тебя сама. Свали отсюда лучше. Мне это вообще не сейчас не нужна. Почему? Я хочу за другим существом. Пошла отсюда Ай! Больше мне не нужна. А я пошла дальше. Боже, крых смерти. Туда. Ну и где ты? О, ты, кажется, на том береге. Я сейчас до тебя достану. Дед, ты... ты она на Я на головой. Я тебя не впущу? Стоять. А он твой? Я не поняла. Да, это мое существо. Я его отправил на тебя, чтобы она убила тебя. Но она не может Понятно. тебя убить. Поэтому заткнись. Даже Ай не успел сказать. О, бомба. А че ты такой коричневый стал? Кажется, телепортация тебе делать немного по-другому. Ву-ву. Кажется, бомба, которая поможет тебя обезвредить, да? Пошел нафиг. ву Он сейчас подорвется или что? <свеческая> Бью... а. Мадам, убьешь ты меня. А тебе надо отправить тебя кое куда Оп. Сам подбросься. дед. Даже сам дед подгорел. Надо это окончить всегда и навсегда. Чтобы больше этот сиреноголовый до да меня не нападал на меня. Лети в воду, тупорылый. воду! Короче, на тебя мне пофигу. Пофигу. Сейчас, а кое-что... Он же весь обгорел. Хотя, ты уже палка какая-то, мне ты иначе не нужен. Прощай, дед. А я пошла отсюда. да? Даль... Она ну, пошла отсюда. Пишу всех спасать. Хоп, у меня сейчас моего друга старого, который сейчас летел в космос. О, это ты? Петь, это ты что ли? Да, я вернулся. А где твой дом? Да я тут со всеми сражалась. Давай, пошли играть, как по старым именам. Телепортнемся. Давай. Я первая. Оп. Я второй. Оп. Никуда куда? Ой, в ролях Баба Зина, сиреноголовый, сиреноголовый, Дура, Дед, Дружбан, Петя. Всем спасибо, что вы пришли все на мой день рождения. Вы, и ты, даже Марина, и даже грабитель какой-то. И мы будем сегодня праздновать мой день рождения с моими столетием. С столетием что? Во! А, а про меня забыли взять с собой, да, на вечеринку? Чего? Ты опять выжил? Ну, да, неужели он сейчас выстрелит? Только он опять наоборот его держит. Я не понимаю, почему это так происходит. Да, а теперь во всем кердек! Бии! А! а нет, правильно. Опять, да тебе кердык еще сейчас будет. Ты готова? Ты к себе готова? Прощай. А теперь хоп. Щас в будет полный тачдаун. Ай! Раз! Оп! Прощай, бабка! Ой! Сейчас! Прости, бабуль! Раз! А это ты защищаешь? Отойди лучше! Ой! Ой! Ты убил моих друзей! Поэтому а тебе сейчас выж... будет там, там девка выжила. Он Их друзей. Поэтому тебе сейчас будет кердык. Ой! Ой. Опять она всё. в каждой серии убивает одного и то же деда. А он выживает. И Ох. и все. И... И... Я... Сдохнешь. Сдохнешь наконец-то. Сдох. Ура. А я телепортуюсь. У меня друзья опять возродятся. Мы даже мои враги. Но я пошла на пляж свой день рождения его праздновать. Оп. Но я ее убью, эту бабку. О, привет. Мужик. Да ты что? Ты ее не убьешь. Да опять ты здесь, ла. Вот это ты зря. фу. Так, все. О, а ты что здесь делаешь треноголовый? Во, во, во, во, во. Привет Что ты говоришь? Я кринж пошел О, <связные> Нафиг, тупой сиреноголовый Ты теперь можешь свою защитку потерял А я пойду Можно надо сиреноголового убивать поплаваю у, у у Хотя пойду на массаж скажу, а то я давно там не была! И опять Она там всех убьет Ша. Я полетела. Баберегись! Я только не трогай этих муж... Ну, этих людей. Элкия, пропустите без очереди. Пошла нафиг бабка. Ах, вы... Ай-ай! Вс. Ну, блин, ага. их тронула? Теперь я нормально могу сходить. Так. Так, прыгаем. Ю-ху! Куда она улетела? Так. Бошки там всякие лежат внизу. Все, я домой пошла. Ну Все что ли, так, так мало? Плюм. Ой, перепутала. Плюм. Все. Я пошла. Тут-тут-тут-тут-тут. Лучше пойду, я теперь возле горы живу. А ты что здесь делаешь? Я хочу с тобой сыграть в игру. Ладно, шутка. Я хочу тебя просто убить. У тебя это не получится. Пошел отсюда. Ладно, давай... Я правила. И ты будешь жить на этой горе только своими правилами. Первое правило. Первый факт. Свали первый факт, называется, с моей дороги. А я спать пошла. До свидания. Оп, в ролях, друзья, старый дурак, баба Зина, тупой преступник. Сиреноголовый. Ну думаю, не, думаю, можно про а. оп. Котные тяги меня к тебе протянет. Ой, это что? Отсылка на халебаму? Нет, доктор. Привет. А давай с тобой уже дружить. Например, вот так тебе. Смотри, мне не хочется тебя опять... Мне не хочется тебя убивать, поэтому... А ты машину башкой. Все. Я твою машину забираю. И поэтому я прыгну немножко. Хоп. Блин, какая я сильная. Что нашу машину целую сломала. Ладно, все. Я пошла. Туда. Тот-тот-тот-тот-тот-тот! Бархатные тяги меня к тебе прям тянет. А ты кто? Да блин, что у вас у всех монстров такой язык странный? Да Ну ты вообще охерел. Раз, два, три, четыре. Все. Я дальше пошла. Лучше на пляж. Плам. Так, где я? О, огромный. Я тебе не получчок, понимаешь? А это что, из, из хохла, Хайф Лайфа, И мужик, он не синий, а сзади, или мне кажется. Зина, мы должны тебе отомстить за твоего мужа-деда. Поэтому, охуя! я! круто крутую Боже, бабу... ее там все пытаются убить. За этого сраного деда. Но... Ой! Нет. Она их в ответ убивает. Нет! Ай! Больно как-то вообще-то бабазина! Нет, я не больно! Ай. Ой, улетела! А теперь твоя очередь. Ну, и что ты мне сделаешь? Ты не бессмертна... А я? Да, даже Ай не успел сказать. Моя любимая фразочка. Я полетела дальше. А, я, наверное, не туда улетела. Все, на море. Хоп! Ой, не то выбрала. Хоп. Маде, иду я в конец своей жизни. Ля, ля ля ля ля ля ля. Ну понимаешь, понимаешь, понимаешь, понимаешь, понимаешь. Думал в репортуаре что-то сегодня. Э. Так, тебя не смущает, э, девочка, еще ну, опять убьет их. То есть бабушка что вы здесь стоите не одни <separate> вот и меня бабушка назвал buoy. ой <asamation> поняли тупые а я пошла купаться ой портал нечаянно сейчас нечаянно что портал не сработал надо блин портал сработал прикинь ты видел эту бабку самую который всех могла размотать ого Напоминает как из какого-то блогера. Наверное, она от него вдохновлялась. Чего, блин? Э? Ой. Ты ее видишь сзади меня? Ага. Ой! <шот> а за что она их убивает опять? Моя нога. Опять мне плюс одежду пачкать. Ой. <шот> Свалил. Твоя очередь. Достали уже об... обо мне разговаривать. Все, я домой пошла. Уй! Так что вы у меня думать? Что ты вот Мы хотим тебя убить новой разработкой твоего деда, который ты точно за который ты точно умрешь. Ну, я сомневаюсь. ладно. Я верю. Сейчас кожу достану. Хэп! Ну, где вы? Блин, смылись. Ладно, сейчас уберу пушечку, и все будет хорошо. Так, все, я пошла. Спать. Кстати, напоследок. Все, а я точно спать. В ролях, баба, Зина, тупые, тупые друзья, деды, два тупых друга. Опять тупый грабитель, синий чубрик. Синий Чубрик. Странный доктор. О, опа. Здравствуйте, а вы кто? Все оди. Где... Ты опять выжил? Да, это все мои прислужники. И они сейчас, если я сейчас стрельну, то они все побегут от по тебя. <звы> Убью. Почему этот дед пытается убить бабку? Так и... У него не получится. Хватит. Там, и из... И там и из Наруто есть, челики. А вы, блин, тупые! Что ай за такие звуки? Ай-ай-фэкс! Ва! Ай-ай-фэкс! Ва! ай ай Ай-ай-ай! Ва! Ай-ай-ай! Ва! сейчас ай Ва! Ай-ай! ай ты сдохнешь. Про деда да, а про бабкузинку нет. Пошла нафиг. Нет. О! Мне больно как-то. А баб-то похер больно тебе или нет? Ну что сдохнет, ты за него был. Ладно! Уа! Уа! Пощади меня! Ой! Тебе хер дует, дед? Только посымей меня трон! А -а Дебил... Боже, она его опять убила, этого деда! Вы, блин, напали на меня целой толпой! Я. я пошла! Фылем! О, а что я в машине делаю? Я хочу сыграть с тобой в игру! Сейчас ты сдохнешь! О, машина заводится! Не заводи машину! Только не это! Ой, не все колеса завела. Ой, подожди. А, Они все. Ой, ай, блин а? Сидняя не машина. Ай! Ой, все разгромило вообще все. Нормас. Пощадь! Хе, хм. пощежу, пощежу. Я пошла покупаюсь. Уи, пин! Как кайфово здесь, как кайфово здесь здесь. Хлеб! Ой, блин, моя рука! Ай! Аймер сбивает. В этот раз и поет нормально на машинке своей. Да. Теперь надо поставить что на палку и включить. Она впервые на машине едет. Машинку. Блин, вторую включить забыл. А что она не включается? Потому что она не заводится, скорее всего. Так, бейс тоже все. Вот, все, поехали! ну нафиг. Офигеть, я здесь разбилась. О, блин. Не машина и не сердце Э, мамуль, сервис. Э, есть? Ты что, скромник, что ли? А, ну-ка, всем они Мы главники здесь самый главный на райончике. Шадов. Они самые главные да, на райончике. Хе-оп, хе-оп. Самый главный на райончике. Им не надо, ей не надо что ш... Им не надо к бабке лезть. Не зря хранила все время свой миниганчик маленький. Бабуль не надо! Давай! Я живой бабуль. Я тебе сейчас лицо сломаю, бабулька. Ты маленькая джорка. Бабка опять их всех убила. Будете знать, чем мне угрожать? Ч ⁇ я сейчас уберу этот. Все, я пошла. Прикинь, мне надо найти новую жену. Кто Стив, что ли? Это что, Стив? Да. О, О тевочка, привет. Хочешь со мной уйти? Тебе не скучает, кто я? Ну и кто ты? Твоя смерть. Не, Стив был бы сильнее, если бы это был Стив. Он был бы сильнее. Офигел вообще. все я полетел. Ла. Уи! Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Бархатные тяги меня к тебе так тянет, И я не понимаю, от страдаю. Мне так быстро. Ссылочка на хулибанчика. Надо с хули банчиком. Сердце кайфунгов там. Опять ты уи уиу, Переводчик с этого языка. Ты кринч И такой всегда была. В переводе кринч это испанский стык. Тебе сейчас будет кердык. Ну что такого не ожидал? уи уи уи Она сжигает на голову. Все, убираем. Ну, все, я ухожу. Мы понимаете, мне надо найти мою подругу. О, привет! О, привет! О, это ты что ли? А правда говорили, что вы в космосе как будто летаете? Ну да. А в реальной жизни так можете? Ну, ну вообще-то. Понятно, да, да, да, да, да. Все, давай летим. Уии! Нет, она своего друга убила. Ты чё творишь? Я сейчас умру! Вот и помер дед Пётр, пет и с ним была вся сила. Так, все, я проверить пришла. Вроде все нормально, я ничего без очков не вижу. Ладно, я дальше пошла. Уй. Да, я готов убить эту дуру. Да, эту бабку будет. Может, они все думают, что они убьют эту бабку, они ничего до сих пор понять не могут, что ее убить нельзя. Ай. Ты вам. Даже когда она на дом садится, она ее, да, дом выдержать не может, а ты не можешь. А ты-то пуколки свою убить пытайся. Так сильно, блин. А. Ты же видишь, кто у нас шатучий дом. Да ты что, мы уже поняли? А у меня, а у тебя на полом дом ломает башкой своей. А ты пукалкой думаешь ее убить? Да, ага, сейчас. Че, опять меня убить решил? Ага, новый способ. Пошел нафиг, тупой доктор. Ой, нет. Нет. Стоя с тобой. Ой, доктор. Сфигащина. за миллион тысяч? Ты поплачешься, бабка. Миллион тысяч? Миллион тысяч. Миллион тысяч. Чего? А да что я так поплачусь? А ты так сдох. Ладно, Ладно если он бы стоил миллион, то почему он такой маленький? Сп... И он так не ни... ни... ни... ни держится нифига. пошла. Всем до свидания, всем пока. <звук> Так, в ролях бабазина влюбленная парочка, сиреноголовый, тупорылый грабитель, тупый врач, тупый гопники, дед. Понятно. ля ля ля ля И да, последняя серия первого, второго сезона. Первого сезона, то есть. ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля Кстати, почему у меня телефон звонит? Так. Ал, алло, я, кров... я тот самый дед, и я убью тебя, за то, что ты каждый раз меня убивал, тебе хердек, понимаешь, конец. Дед, вообще, дед, дед, дед, дед, дед, дед, дед его пущу, убивает в каждой серии, он до сих пор не может понять, что ее убить нельзя. <сас tweaking> Пока давай, я тебе не верю. А, это очевидно, что она не ну, что она его каждый раз убивает, а дед понять до сих пор это не может. Учаёмся у холма в 16.30. Хм, ладно. Так, ладно, отключаюсь. Все. Так, значит, фига мне позвонила. Уже же так-то странно. Ну, я его уже много раз побеждала. Ладно, надо будет куда-то телепортироваться. Сейчас 15.00. У меня еще и час. Телепортируюсь на море. Хи-оп! Так, где я? Да, я на море, все. Я иду, я иду, я иду, гуляю тут. Кстати, что там делает корабль? Серok, интересно. Все, сейчас я vào, залезу, и все будет хорошо. Так, так, так, так, так. -так. Ой. А что с тобой случится? Нечаянно упала. Почему он тут потонутый? Офигеть. Так, тебе сейчас мы керм ты... <зв> ⁇ м, бабка гранит. А, бабка гранит, это вообще, да, вообще мы ее. Всегда между. Вообще... Поняла, мое место быть самой сильное, А это мои прислуги. Ты чё, прислуга, тонешь, дурацкая <зв> прислуга? <зв> <пл> Пацану вообще надоело жить с этой бабкой, он утопиться решил. <зв> а там еще там моя прислуга. Мы тебя точно все поведим. Мы друзья твоего деда. Все, мы залезаем туда. Мы будем тебя отсюда убивать. Ты тупая швабра. Все, тебе скоро будет кирдык. Ага, ага, ага. Не так я не думаю. Прощай. О, нет. А, все, побеждаем. О, даже Ай не успели сказать. Фух, какие они слабаки. Фух. О, еще тут... О, о На. Ой, а что я здесь делаю? Почему меня здесь? Ай! Ай! Ай! Ай! я так Ай! Ладно. А, где Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Привет. Ай! Привет. Ай! бандит. А. Ну, привет. Ну, привет. Ну, привет. Мы хотим тебе все отомстить. Мы дали деду тот самый самый сильный клей, чтобы он заклеил каску, которая должна тебя убить. А, понятно. Ну, ты так тварь. А, ладно. ты умрешь, понимаешь? Ты умрешь, бабка. Так, давай уже не прикрывай. А то она сейчас все узнает и убьет нас. А вы думаете, если я вас сейчас убью. Стоять что? А я об этом тоже не подумала. Нам сейчас будет кирдык таким темпом. Реально. Да вы что, вы наконец-то это поняли? Ну, ну все. Мы готовы умирать. Ну все, прощайте. Вы сейчас умрете. У-у-у-у. Ай-ай-ай. Ну все, сдохните, твари тупые. Достали уже. Ай. Бабка и тот вас убивать надо, надоела вас убивать. Вы до сих пор понять не можете, что ее убить-то нельзя. Чтоб вы когда-то сдохли, тупые Они твари. Уже а сдохли. я лучше пойду в другое место. Он меня тянет к холмам что? Так что я здесь делаю? Почему я здесь? Ну, привет. Я убью тебя. У меня есть та самая каска, которую я мог мог дать. Я сейчас тебя сама убью. На, на, на. Но, оказывается, это переозвучка, переозвучка этого видео. Странно, почему-то человечки не подходят. Слабый удар. Моя очередь. то говорит, на. Ай, где я? Нет, ты получай, на. Подожди, ты у меня прилагнула или что? 3,35. пять. ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля Кстати, почему у меня телефон звонит? Так, а Ты получай, на на Слабая ты стала после того, когда я получил только саму каску. А вот и нет! Но я к тебе пойду, дура. Я достану то оружие, которое убьет тебя с легкостью. И ты умрешь. Не в этот день. Нет, это видео от звука отстает. Я тебя сама убью. Так и тебе и поверил. Ты понимаешь, ты никто. И ты никто. Все, тебе конец. И думаешь, что меня убьешь? Да, прощай. Реально звук отстает. Чай. Давно меня не убивали. Но это еще не конец, тварь. Бабка страдает Бабка страдает Бабка это, урон получает Кровь течет Нет Ха-ха, ты умерла Дуран Я уже увидел Нет, я еще не умерла А такого ты не ожидал? Мне ни по нипочем чего? Как это возможно? Ничего! На! Мое оружие! Какого фига? Ты не имеешь права меня его отбирать! А ты не имеешь права меня убивать! На, получай, ты умрешь! Хм. слабый удар! Я возьму твое оружие и тебе кирдык! Думаю, им тебе каску снять будет легче всего! Пожалуйста, не надо, пощади меня. Ну да, пощажу я тебя так сильно. Ой, не попала. Первая пощада. На раз, два, три. Сбегай уже. Я не сбегу, я все-таки тебя побегу. Я тебя выиграю все равно. Я же в своей каске до сих пор. Ага, нет. Ай, что ты сделала? У меня сняло пол кожи. Я не могу теперь так э, с тобой э, разговаривать. Хм, а мне пофиг. Я тебя убью окончательно, но ну, не этой пуковкой, а нормально, по-женски. Прощай, и сейчас я тебя убью. Хм. И что ты мне сделаешь? Я сейчас сам... Чу... Ай! Прощай, на, на, на, на. Все, ты умрешь навсегда. Бабка Ха -ха. победила опять. Ха-ха-ха. Будет знать. Так, а где то самая каска, которая там была? Так где каска? А, вот она. Что это такое? Каска пропала. Как это возможно? Что? Ну она же не умеет телепортироваться. Она же не живая. Наверное, в свой мир ушла, что ли, в параллельную реальность. тому самому человеку Дарф play Ладно, я пошла. Всем до свидания, мои ребята. Я пошла. У так, в ролях тупая бабка. Что, про себя? А, лучшая баба Зина, прислужник тупой бабки, проиг... А, это тупая бабка, это Гренни, проигравший дед, ну и все. Конец первого сезона. <музыка> Режиссер Кирилл Плей Ужасы, сценарий Кирилл Плей Ужасы, вдохновение, вдохновение Дарф Плей. Это кто такой? Кто-то ему. Так. Кто-то. Кто написал? О! Опа. Ля-ля-ля-ля-ля. Эх. Так, это что трейлер? Мне теперь нечего делать. Так, стоять. Никто туда то будет. Привет. Приезжай на холм. Устроим вечеринку. Это твои друзья. Там будет Петя. Передавижу, что представляет. А я хорошо, что мы с тобой помирились. Обычный день. Ага. а а, -а! И в бошку прилетел сейчас. Ага. А, -а, а Что? Что? Что это случилось? Ты? Конец. А, беги, я их задержу а. бабина. Нет, а. а -а ай, что произошло? После... О, а музыка появилась вчерашнего. Я... Я пришел только себя восстанавливать. Опять никто звонит. Встречаемся, привет. Давай встретимся с тобой на холмах. А ты вообще кто? А, я один из э, главных. Я там свои друзья все будут веселиться. И петь. Ладно, по рукам. Так, все. Начинаю, пойду туда, на холмы сразу же. Где я? О, ну привет, врагиня. Давай лучше померимся с тобой, будем как в детстве мы с тобой друзили. дружили, помнишь? О, ну давай я. Так, как у тебя там жизнь, нормально все? Да вообще прекрасно. Я тут э, пришла, мне позвали на вечеринку. Другие друзья там, Петька тоже там твой любимый дружок. Так, так, со мной не разговаривай, а то я знаю, как тебя вырубить. Подруга! Подруга! О, обнимаемся! Так, ладно. Че, как у тебя там дела? Нормас. Нормас. Ну, она сейчас застрелит что-то реально, сейчас застрелит. Ну да, мы еще так сильнее поздоровались, а то может у нас оба оружие возьмется. так, что у тебя дела, Норм? Да вообще прекрасно. Вермуй тебе те времена, да, когда еще не было этого сумасшедшего. Ага. Кого про деда или про кого-то другого? Ч, -ч ⁇ происходит? Ты? Ну, Привет. Думал, что ты меня так сильно убьешь, и я сразу же умру. Да, а. нет, я ожидал другого. Ты придешь из рая. Твой дух придет нас острых под двери этой бабки Зинки, да и все. И кстати, один подарок. Тебе сейчас будет подарок. Уа! Прощай. Ч Чего? Я за тобой! Петя, он там наверху! Помоги, меня хотят убить! Они хотят меня взорвать! О, Алла ты пришла! Извини, но нам придется тебя убить! Приказал твой муженек! Понятно? Вс он всегда все приказывает! Ах ты дура! Ты как сказала про меня? А а а первая. Первое! Кто второй меня полезет? Мама. О, бандичок мой любимый. Выйди сюда. Ты меня убивать не будешь? Конечно же нет. Ай. Сдохните. Я убью твою, Ха-ха-ха. Он умрет скоро. Так не говори про моего друга. Понимаешь? Еще что сборники будет? дура. Ах ты! Ну привет, пожалуйста, пощите меня хотя. Ай, почему мне так больно? Стоять. Что-то летит. Я уничтожу. Придется уничтожить всех, кто там будет сзади меня. Они скоро все придут. Беги. какого фига Вот это я тебе объясняю Я взорвусь. Чего? Беги. Ладно, прощай. Я земля. могу. Я не могу. Я иду к тебе в нет, взорв... он, он не взорвется никак. На, нет. Иди сюда. Нет. Ты будешь оставишься живой. Нет. Нет, нет, я доберусь до тебя. У меня почему-то болят. Ноги. Нет! Нет. нет. Тор смертей вынимаю. Нет. Ну как? Я не ожидала такого. А, так он выживет, он же с высокой высоты падал. До конца. Нет, нет, нет, нет, нет. Ну все, дед, я пойду к тебе. Ты умрешь. Ты умрешь за эти гибели! За всех моих друзей! О! Кажется, это конец. Я там нашела. Хм. Где то он? Все. Я не буду ждать и залезу к нему в базу. Привет, кукушки. Опять. А ты что думала? Что, я здесь буду без охраны сидеть? Ха -ха. Да, на троне. А ты поверь. Да, троне. У меня было таких много масок. И такие, которые у меня уже не могут действовать. Я их выкидываю и сжигаю где-то. Ах, она как будто не справится с, с этими всеми. Ты старый фиг. И если я уничтожу все этим, масс то сказки ты больше можешь не возродиться? Конечно. Ну, будешь жена одинача сейчас. Я блин, на... Это что такое? Создал за голос. Пушка. Ах ты, тварь! Нэ! Нэ! Нэ! Нэ! Не! Не! Покрашусь немножечко. Ты что офигел моего братана? Ему 24, он у тебя старше. Мне 85. Ой, блин. <соц /line> не, урыл, не ур, Не урыл, а закопал. Муж, простишь... А -а Уэх! Сим, Уэх! Ты чё, охерела моих друзей убивать? то Они говорят, ага, всё! Ну ты последний остался. Мы же такие же. Все одного. Мы же такие же все одинаковые. Мы же все такие одинаковые. Твоя очередь, старик. Думаешь, что ты меня убьешь? Маска. Пим пим пим пим пим пим. -пим. Нет. Ба, -а, шляпа не на того, на не, не на него оделась. Ты это такая. Никого не нашла. На, на, Ну, дед, ты должен умереть за такие деяния. Я уничтожу все эти маски, то есть каски, одним махом. Оп. Так, ну все, я пошла. взорвать хочет. Окончательно я уничтожу всех. Нет, всех, его и все, что он создал. ПРОЩАЙ! Шлепки горят так медленно В рулях злой дед, прислушник деда Бабазина Петя Продавщица Год. М год. Соответствуйте. что <музыка> это там за сияние? А, что произошло? Взрыв произошел, что-что. е Вот это взрыв произошел. Сильный тогда. Ладно, стоять. Чем мне опять звонят? Опять это дед. О, привет! О, привет. Давай. О, привет, сестренка. Да, привет. Давай ты сегодня ко мне придешь на день рождения. Ладно, давай. Сейчас ти. Да нет, пока что только в 6.00 где-то приди. Капец, как поздно. Ладно. Ладно, я пошел. Уи! Бэм. Эх, когда она будет сюда лететь, эта баба Зина, то она точно услышит этот звук. Что? Короче, сразу заработают эти пилы. Да я... Е... Пять этот... грабитель пытается ее убить. Не получается. Преступник, давай, я уж тебя больше бить не буду, давай, ты идешь к массажик. М -м. А я помню, какой у меня был массажик. Сейчас вспомню. Да, он где-то там слезет у меня вопросик с массажем моим. А иди сюда. Ту-ту-ту. О, как хорошо. <свес> а, ты не мера... Ой, как хорошо тебе, Да. Да. О, ты хочешь попробовать массажик? Да не, не, я даже поворачиваться на него не буду. Я себе что-то ноги поцарапал. Ой, да это не страшно. Иди себе нормальный массажик сделай. Ладно. Ай. Тебе норм нормально, значит. Ладно. Стоять. Нормально, да, ему нормально. Уже время идти к своей подруге. Ладно, я пойду. Все, я пошла. Пэм. Вы всем спасибо, что вы пришли на мой день рождения. Да, конечно, такой богатенький столик. Так, я сестра бабы Зина, я ей могу пожаловаться, она тебя опять убьет. Молчу. Сейчас она к нам где-то прилетит. А, я нечаянно немножко ловалась платье. Сразу не пугайтесь. Да как я испугалась, бабушку какую-то.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 А то такой же, как где-то, не хочу. Эй! ч я... А то такой же, как где-то, не Эй! <sharp> так, вс, дайте я ей выкину. Саборт. Здарова, сестра. Вот так я сделаю. А то ч у тебя тут все развешено? Вип какой-то. Привет. Почему ты каждый раз мне все рушишь? У тебя есть атомная бомба? Да нет, я слышала, показывай, подарим еще раз. Мой корабль. Этот корабль уже четвертый по счету, который ты мне сломала за неделю. А Вообще-то у меня этой недели не было. Почему? А, на прошлой неделе ты мне сломала четыре корабля целых. По полтора миллиона. Даже вроде 400 кораблей я. я, даже забыла уже. Потому что их столько уже напокупал мне муж богатый. Да блин, я блин тут с своим мужем опять дралась, и его все маски сожгла. А теперь он точно не вернется. И только что от взрыва долетела обратно. И ты мне потом позвонила, сначала Чели какого-то сбила. Ладно, я здесь постою, а ты пойди погуляй. Ладно. Думаю, ты будешь еще со мной дружить после того, если я у тебя найду атомную бомбу. Молю, чтоб ты ее не нашла. Тут, -ту, ту так. Всё Блин, бутылка тупая Понятно? На-на-на-на-на-на-на-на я -на -на -на -на -на -на -на. здесь оказалась? Ладно, продолжаю дальше О, Стоять Она говорила, что тут есть атомная бомба Так, пожалуйста, не трогай атомную бомбу Нам по 68 лет Ты уже, блин, ведешь себя как новенькая а Ну что? У неё же вот недавно был день рождения столетий. Я не помню, сколько мне лет. Мне точно не 68, я не помню, сколько. А, да, ладно. Бомба там, где-то внизу. С той стороны. Не внизу, то есть, а где подвип. Хе. Подвип. Спасибо, что сказала. Блин. Заранее надо сломать себе бошку. <плёк> <плёк> Бомбочка! Я иду к тебе. Так, что тут у меня есть? О, бомба. Хорошая. Сестра. А, я еще живая. Ты что, себя убить опять решила? Ват в, -в рай отправиться. Да. А. Ну, сейчас будет кердык. Раз-два, три. Нет. Это что такое? <клевый беден> Раз, два, три. Нет. Уйл! у Вот это меня в стенку впечатало! Я не Раз, два, три! Нет. А ну что такое? Уйл! у Пятала. Фух, что это сейчас было? А что с моей подругой? Почему из нее попкорн супится? Жал <связывая> к подругу. Такая хорошая была. А что там с корабля осталось? Ёшкин кот. Все сломала. Горит дальше. Ладно. Все. Ну, клик этот угарный был. Я пошла. Ё. Хоп! А, мои ноги! Сестра! Мой корабль! Хэнт, <тизу> а -а -а. hey, в ролях нет деда, сестра бабазины. Бабазина случайный дебил. Снова тупой преступник. Хэнт. Hey, uh Ай, -а -а. а -а -а, что произошло? Так, ну, всем спасибо за просмотр, с вами был я Кирилл, мы посмотрели реакцию на все серебобзины, так что вот видите, что с моим аватарек все нормально, вирус отступил обратно, вот, у меня есть тут еще вот это, и вот это, Грусим за просмотр всем пока!